Так, давайте быстрее разберемся с Киндименом. Кто это? Ладно, неважно. М -м, я кушать Фу, хочу. А -а -а -а, получай. Я... Минотарь. Так. Страх. Да, Майура, знаешь, уже девятый день так, вот, точно с такими же деремся бы Да, мороженое, мороженое на тарелочке. Все, надо таких тупых создавать. супергерои попугай, суперкот а Кстати, попугай, как тебя зовут? сопротивление. Давай, поединим против меня. Вперед, суперкот. Я может в мишку превратиться и тебя съесть? Давай, а, Фа, фас. Уприбить. А, вот Я что? сейчас делаю исключение, если ты не уйдешь через 30 секунд. Может, превратиться в миг, Ой, злодеев. какой у меня тут талисман рядом со мной есть. Рар, фас. Все, что что хотел? А, Извини, но я вот это от собаки теряюсь. А что случилось? А да ничего, там увидишь потом. Ладно, хорошо, твое дело, в принципе. Ну я, я хочу, давай. Да. Так. Покажите, я супер. могу его, тебя... могу, тебя... могу него превратить. Всё, Могу превратиться? Она, его да. Наконец-то. Как был в медведя, лучше превратиться, если... А я тебя сделаю. И Стоп. Прячься. Все, короче, давай пока, бесполезно. Тан-тан-тан-тан. Я, я, я пошёл, да, это, синтакс, это Фух, это был сложный, конечно, день. Ну, ладно. Так, барка отправляется снова в шкатулочку, Ирвар отправляется вторую шкатулочку. Стоим будет пример как я буду появляться из-за него как хранители, и Клевер как просто. Я уж пойду посмотрю, что там у других. О, Привет, а мы с тобой знакомы? А, да, ты же был просто везде Так, давай позже говори меня что-то устал спать, спать так сильно захотелось. Тоже... Что за пернаты? Что за пернат? Что? Ты знаешь, где а вот дом напротив он свободен. Здесь уже все комнаты заняты. Да. Лука, спокойной ночи, спокойной ночи, там как-то там. нет, Так. Возьму на всякий случай. неизвестно, что это Походу очередной злодей. Нигде и Перемещусь к нему. Барк. Барк, на охоту. Не беси меня. Ой. Ой. Я ой. Ой. Ой, ой. Ой. Ой. Ой, вот тебе наконец-то ой. Кто ты такой, а? Стоять, ты на меня на мушке. Я, я хранитель американской шкатулки. Не слышал про американскую шкатулку. Ну, призывайся, кто ты. Я, как бы сказал, у меня есть тоже талисман. Так, прием, попугайчик и суперкот. Отправляем вам мое голосовое сообщение. Здесь какой-то непонятный супергерой. Просьба выйти на крышу всем... Семка, мы, смотря, на... ты не уходи далеко, ты меня на мушке знай. Ну, ты зрях, ты меня прибить хочешь? Так. Зачем мне это, господи? М -м -м, не знаю. Зачай. Взади, взади, взади. Баблин за нами, за нами увязался, решил. А, да, бомж а, какой-то. А... Может, Челка ему ужалит? А где это да ну стоять мы тут а тут какой-то странный супер... а, попугай присмотреть за ним не нужно уйти так Спасибо переместились я обратная охота О, да уж, я блещу талисманами, у меня где-то лежит талисман козла. Так, мне спать. нужно мне да, нужно сложить. Л... Так, что талисманы сюда все? Так, получи дура. М -м -м -м. Так, здесь шкатулочка. О. Еще одна, у меня их уже три, я скоро сойду с ума. Потому что терять их я больше не намерен. Хорошо использую. Скажите, что я не потеряла опять талисманы, я сейчас зайду, они тут будут, это была просто галлютинация. Mm -hmm. успокоиться. Я но, и Повторю еще один раз: я новый хранитель. Так, буду ее выдержать в себе. М -м -м. Ладно, возьму возьму. А. Так, что ж, во время моего запасного плана, чтобы никто не подозревал. Чтобы никто не, не подозревал меня. Астрил улучшение. Улучшаем сюда силы. И тут-то мы теперь берем и делаем вот такой. Полетели, пташки. Привет, ребята. О, еще один. Ой, привет. Похоже... Я новый, новый супергерой, и... а, да, мне... супергерой. Да, мне. Мы тут видели какого-то собачку. Да, нет, мы видели, короче, какого-то вот давай, когда такой сзади появился. И сейчас я его ударил. Ясно. Так. Короче, я его видел около того дома. Может, новый злодей подокумный? Mm, не Предлагаю. знаю. Предлагаю, отправ... Предлагаю отправиться на патруль. Ну, а могу превратиться в лисичку. Mm. Mm. Ну да, я знаю, что это ну, лиса. Да, Может, нас... вам кажется? Нет, кажется. Господи. Давайте нас не кажется. Давайте, ребята, Господи. давайте отправ... Ребят, давайте отправимся на патруль. Вот. Освобож... Не знаю, я ребенка. могу превратиться. Хорошо. В шелку. А, Фатер, он только что упал и исчез. М -м, странно. Шелка, Отправимся. На... Я видел его. Не у вас одни что галлюцинации. Такое что чувство, это? Что что он, он сзади меня появился. такое чувство, что он хотел у меня забрать талисман. Не знаю, не знаю. Но, честно, он, у тоже, если, честно у меня тоже есть талисман и это талисман вот это э, орла. И мы поняли уже, по твоему виду. Я не поняла, мне уже самому страшно. Где этот волк недотелый? Что это такое, ты? а? что это такое у меня? Кот какой-то живой. Что это такое? Вопрос. Что это такое, господи? Я... Клебер. Это орёл, это попугай говорящий. Согласен. Каждый день. Я просто говорящий... Ну ладно, я на патруль. Я, ребята, на патруль. Я тоже. Ух. Я уже на патруле. целый. Не могу, я сейчас с ума сойду. Клифф. Палки еще и дома лазят. Вот как домой попасть? Не знаю, как домой попасть. Клифф, перевоплощение. Клевер. Где клевер в туалет отошел? Да, все, я ухожу. До свидания. Левер. Да. Левер. До свидания. Че все так думали расходились? Даже даже не дают. Что? Прячься, клиф. Лиф прячься. Та -та -та Привет, ребята! Как у вас Привет. дела? Привет. Привет. Ладно. Что за какие-то бездомные коты у нас? Живут и еще какой-то бездомный чел живут. В... Бездомный чел. Да. Ну и вот иди домой себе, ведь что ты тут звена? Апартаменты тут, апартаменты тут мы... не можешь снимать, тут все комнаты заняты. Я как... как я... Поверь, я лучше знаю. Все, я к себе в комнату. Э, все, ладно, да, все, я... Можешь... О, боже, волк! Волк! Волк! Ты не был, был какой-то. Бездомыши. Олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, олег, я, я, я, я, найду, я найду, вот привет. олег, а, а, почему... би. мистер би олег, би олег, олег, что случилось? Привет. Смотри. Вот этот. Так. Ой. Здрасте. Ой, орел. Ой Воробей это какой. Сзади! Жала! Ёкор, Я его пролизовал. Mm. Все, Можем его рассмотреть поподробнее. А это еще что такое? Это что такое? Я не понял. Я не знаю, но... Ладно. Это Сил... что за мультив... М -м нет. Не просто кот. Ладно. Жала. в uh, смысле, sense... uh, Парализован. Нет, не должен. Должен. Я не. Ник никто никому ничего не должен. Сейчас Ты даже Ты Это Или Беги, не, ну то, что он с... с что... Никого не смущает. Полон. Я не знаю. Есть <у> мне <меня> идея. Ну тогда мне тогда это будет слишком опасно. Ну ладно. Полон, Тики, разделитесь. Найдём, раз, так, погодите. Мне нужен... Так, та-та-та-та-та-та. Да, бегай, так бегай. Тебя бегают. Сзади, как там тебя, воробей? М -м так. Воробей, да. Ладно. Завтра с ними решим вопрос. Все, я спать. Ём, а то я весь всю ночь потрул. Mm -hmm.